Продолжаю этот процесс, потому что 23 килограмма мне мало. Вот. Ну и еще скажу свой результат. У меня была очень длинная толстая папиллома черного цвета. Постоянно побаливала. И поскольку она длинная, ее немножко надрывалось все время. Задеваешь за одежду. Вот. Это было очень больно. И вот за 4 месяца она у меня усохла и отвалилась.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 Так что применяйте Виаргоны и будете здоровыми и красивыми. Сегодня я узнала такую вещь и сразу же записала. Мои вот девочки, да, ну как девочки, женщины, они худели, кто на по 5 килограмм сбрасывала в неделю, кто по 3 килограмма. Они применяли э, программу такую Виаргон номер один 21, 25 и 27. По пять капелек три раза в день, да, они капали под язык. Сегодня, э, дело в том, что вот есть у меня одна женщина, которая капала, и у нее вес, э, она три месяца капала, и у нее какое-то перераспределение жиров произошло. И с третьего месяца она начала худеть. А есть еще у меня две женщины, которые вот просто не худеют. У них, да, шлаки, все это выходило, но они не худеют. Так вот, э, нужно. Запишите, пожалуйста, в начале. Лучше пройти вот такой курс. То есть для похудения записывайте. Виаргон номер 1, 21. И прямо от суточную дозу капайте воду на пол-литра воды по 15 капель того и другого. И прямо с 10 утра до 7 вечера прямо пейте, глоточками пейте и пейте. Да? И вообще как можно больше воды применяйте. Дальше. Виаргон номер 5, печень. Номер 6 – почки и обязательно антипаразитарку. Это 23 и 24. Виаргон номер 23 и 24. Плюс к этому вы можете добавить, есть у нас такой вот ревитамил. Я сейчас вот вам включу прямо его. Я его сегодня специально на нем заострила, внимание. Сейчас, секундочку, Я включу. Так, сейчас вернемся к этому. И ревитамин прямо ночной и дневной, да, то есть вы его, допустим, на ночь в кефир размешали, допустим, чайную ложечку, да, и прямо вот перемешали и выпили, на утро вы сходите в туалет, извините, что я это говорю, все откровенно, да, но это так и есть, и у вас прямо живот начнет спадать понимаете и утром и на ночь делайте себе вот этот вот ревитамин до да, заказывайте он там недорогой 200 или 300 рублей стоит с чем-то вот и вам его хватит на месяц вот этой баночки поэтому э -э, сначала вы проходите курс 1 21 5 виаргон 6 и И далее, запишите, а вот следующий этап, бутылочку в воду, прямо все смешивайте, да, по суточную дозу, по 15 капель делайте, и прямо с водой принимайте, и оно вам, вот первый этап, вам тонкий кишечник прям прочистит. Все оттуда отойдет, потому что ни одна клизма, никакое очищение именно с тонкой кишки вам не выведет все эти шлаки и все эти вот... Ну... Всякие бяки. вот, Но здесь у вас тонкие, толстые кишки, все прям почистится. И также вот следующий этап, это вот через два месяца, 1 21 25 27 в воду. И прямо пейте, у вас это будет очень эффективно. Я вам желаю, чтобы те люди, у кого вес превышает, допустим, 70 килограмм, да, ну, при росте, допустим, 170 да, сантиметров, смотрите обязательно, какой у вас рост, то у кого ожирение, излишние вот эти вот жиры, обязательно пройдите эти два курса. Вы не пожалеете, потому что у нас сигнальные молекулы, которые задают здоровый образ жизни, которые задают команду клеткам ДНК и стволовым клеткам. Поэтому, это вот что касается похудания.